то есть когда человек живет то он начинает ощущать когда он нарушает чье-то пространство допустим как определить человеку, у которого есть проблемы психики с человеком, которого, у которого нет проблем с психикой. В случае, если человек не нарушает ментально и физически пространство другого человека, то есть не шумит, не кричит, не бубнит, не кидается, не гавкает, не сморкается и еще там не цыркает, то этот человек психически объективен и здоров. В случае, если человек вмешивается в пространство людей, с которыми он проживает, то есть человек там кричит при ком-то, там нервничает, орет там падает нарушает как бы общее спокойствие не коммуницирует закрывается там создает или там появляются вещи которые непонятно вот этот человек может считать себя нездоровым